Всем привет, друзья! С вами дядька Деманоид на канале Земля Наша. Ну что, подошел в грустный момент расставания с Кисловодком. Сегодня мы уезжаем. Ну и я хотел бы... вести какую черту хотя видео еще будут с тем что я наснимал кое-что смонтирую по приезду в москву освещу некоторые темы съема жилья связанные с перелетами переездами возможно вот, а пока общую картину а, по нашей поездке, какие моменты проявились. Вот лично я здесь первый раз а, много слышал про Северный Кавказ, но а, всегда лучше один раз увидеть, собственными глазами, чем сто раз услышать от кого-то или увидеть даже по телевизору все равно личные ощущения они всегда а, более правильные они а через призму чего-то объектива там или так сказать сломанный телефон где каждый свои личные добавляет эмоции а, ну в общем, наша поездка превзошла мои ожидания. То есть я, мне казалось, что здесь все еще ближе такое вот ну, не наследие советского периода, ну, по крайней мере, в каких-нибудь 90-х еще частично прибывает этот регион, но нет, все гораздо лучше, чем я ожидал, даже выше пределов, вот, особенно город Кисловодск меня потряс, это просто российские карловы вары. Я был, правда, в Карловых варах, не, не за число лет, наверное, да, я смогу сказать, это был 88-й год. Но сейчас, наверное, там тоже много чего изменилось. Вот, но кровь, который здесь создали, это просто не, неожиданно, неожиданно для меня. Причем на... В нем эта работа не только последних лет, хотя вот таксист сказал, что за последние несколько лет, ну так я думаю, перед Олимпиадой, может быть, это началось, потоки денежных средств, такое внимание к региону. финансовые потоки сюда идти, ну, как бы, в, тури... в туристическую как бы вкладываться отрасли но это, в общем, с основания, вот когда тут крепость Кисловакская была, когда начали здесь курорт делать, а... во-первых, здесь ну не степь была, ну нам вчера показывали эти горы, они такие лысые снизу до какого-то, по-моему, до полутора тысяч метров здесь горы практически лишены растительности, то есть поросшие травками пастбища и равнина тоже там пасется скот, барашки, коровки местные, вот, но почему-то именно растительности здесь нет выше начинается поезд там лиственных деревьев еще выше в смешанный лес переходит и там до двух с лишним тысяч уже хвойные леса там сосновы, гель пихта в общем А почему-то в... на равнине растет только кустарниковые и небольшие такие отдельные деревья вот а кисловодск он очень много деревьев здесь. Просто он зеленый, такой вот, как, я не знаю, вот в Абхазии, вот такая вот с той стороны, где субтропики. И здесь вот, по, по сути, тут такая же буйная растительность, особенно курортный парк провин. Вот. Так что и. Ну и это все искусственно выращенные, привезенные из разных южных регионов России, деревья высаженные здесь. Вот именно они при царе начали, а началось это потом и продолжилось при советской власти, как бы и сейчас продолжается. Ну, друзья, вы видите, что я в новой локации нахожусь. Это опять я же, дядька-демоноид, но уже вернувшийся домой и продолжающий свое дело, которое я начал в Кисловодске. В частности, не закончил ролик про сам Кисловодск и еще хочу добавить вообще про него очень много можно рассказывать, ну у меня есть еще там материал отснятый без мою без текста без озвучки, я подумаю, как его еще применить. Пока продолжу рассказывать про климат Кисловодского, вообще про сам город, он бурно развивался еще в царской России, со времен Лермонтова и Пушкина эти минеральные воды, как тогда их называли кислые воды, очень стали популярны в России, да и за границы сюда приезжали а, и ездили отдыхать на нарзанные источники. А, на, нарз, нарзан это так, с абазинского или с какого-то из местных языков нарцан нарца на напиток богатырей происхождение этого слова, таково. В самом Кисловодске вот этот самый нарзан. В нарзанной галерее вы обнаружите три типа воды: доломитовые, сульфатные и общий нарзан. Почему-то люди приходят с бутылками именно вот Набирают в прок этот самый общий нарзан. Вот, я не знаю, может у него целебные свойства, или он лучше хранится. Почему все туда приходят. На вкус мне понравился доломитовый. Он более такой, ну, спокойный, спокойный нейтральный вкус. Причем галереи там и теплые и холодные, каждого типа есть и теплая и холодная вода. Галерея сама замечательная, ее английский архитектор строил. Вообще тут на курортном бульваре много и итальянцы строили, вот там где главные нарзанные ванны. по-моему, итальянцев строили. Ну, кстати, раз я про это здание сказал, очень красиво это в центре, там, где поющий фонтан. Поющему фонтану я отдельный ролик сделаю. Там есть у меня материал. Тоже шедевр своего рода не видел таких в России. Вообще не видел. Так, а нарзанные ванны Мы туда зашли Просто было интересно Что такое Нарзанные ванны И девушка нам так Очень убедительно Сказала, что они работают круглосуточно Что там есть Просто хамам А есть всякие услуги Там спа Процедуры Массажи Всякие Дополнительный там целый список. Но мы хотели сходить, как бы, посмотреть просто вот банях, хаман, вот, помыться и посмотреть. Но сразу у нас не было там с собой ничего. Во что переодеться. Ну, полотенце тапочки там дают на прокат. Ну, вот любим свое брать вот и мы на следующий день по моему пришли причем пришли поздно потому что там находились по городу очень много есть чего смотреть по моему пол она а уже другая девушка она объявляет во первых все закрыто после до, до 22 работает вот странно как они Сами с собой не могут договориться или там что-то, какие-то процессы происходят, неведомые нам. Может, как это, очень Остап Бендер, он любил на минеральных водах, насколько я помню, бывать. Может, тут союз меча и орала собирается по ночам в нарзанных банях. В общем, загадка, может, кто просветит, что вообще с режимом этим а еще они сказали интересную вещь что там какая-то дама что ли заказала вот дополнительные услуги спа и поэтому закрылось все в том числе и хама это вообще непостижимо моему уму это огромное здание вот кто там был кисловодский может где-то она у меня на, на видео должно быть точно там где фонтан я был уже увидите это большое очень красивое здание как его можно закрыть из-за одного посетителя а, в общем нечто странное произошло а, ладно а, я Продолжу. Тогда про баню мне так мы и не побывали. Сказать мне нечего. Еще одна такая была у нас неудавшаяся экскурсия. Ну, как бы неудавшаяся. Замок коварства и любви тоже. У меня был такой воспоминание юности, когда... Мне какая а, там знакомая девушка привезла из Пятигорска а, такую футболку, на которой этот замок коварства и любви, и так было написано, за, или замок любви и коварства, я вот себя помню, в этой футболке, может даже где-то фотографии есть, это давным-давно было. то еще в начале 90 а, И да, вот это название запомнилось, и я хотел посмотреть, что это такое. Я думал, действительно старинный замок. А, получается, мы приехали туда на такси, а, 130 рублей с центра Кисловодска с лишним километра вот и смотрим а там действительно красивое очень здание но в нем только отель и ресторан и еще кафе но это все в одном комплексе ну, мы подумали ну а что экскурсия вот эта, про ресторан что ли и уже по приезду я тут начал изучать в интернете про это место, зачем туда экскурсии. Там все экскурсионные бюро предлагают, и они в комплексные там экскурсии по нескольким местам ходят. А есть просто прям в этот замок любви и коварства везут, по-моему, даже за 700 рублей. Не знаю, почему она дорогая. Но ну, относительно дорогая. Ну да, если брать что, ну, Донбай за полторы тысячи, то 700 кг, я считаю, 24 километра. Так, и в общем, где-то я нашел на какое-то ви видео, попалось мне видео, не помню где, где рассказывают легенду об этом Замки коварства и любви, но самое главное, что замком называлось не, не строение, а скала, огромная из желтого камня, но они характерные, такие скалы, я по-моему в Пятигорске такие видел, характерный такой материал. И получаются такие достаточно э, крутые э, утесы. И вот, да, она наверное напоминает замок. Поэтому первоначально это от, оттуда пошло. А легенда э, почему любви и коварства э, вот, э, легенда тоже интересная. Про э, какую местный князь, не знаю, здесь жили абазинцы, может еще какие народы, но я э, э, род алексеев был он такой э, нелюдимый человек достаточно жестокий, наверное, ни, ни с кем особо не общался, вот жил вот в этом месте возле этой скалы и была у него красавица дочь в которую он нечаял очень любил звали ее довод и он так охранял ее чтобы никто не подходил ни один мужчина близко к ней что Практически она с детства общалась только с одним мальчиком, который был сыном пастуха. Но шли годы, они подрастали, стали молодыми парнями девушкой, и, в общем, между ними родилась любовь, князь понял, да, что... происходит и конечно он бы никогда не не разрешил свадьбу с сыном пастуха и в один из дней вдруг раздался стук ворота приехали из соседнего ущелья джигиты посланцы от другого князя, который сватался на, ну, хотел взять замуж дал. и старый князь Оликонов согласился, дал согласие, а дочь, конечно, была в смятении, и сын пастуха тоже горевал, но Выхода они не видели, потому что невозможно было противиться воле отца. И такое сильное чувство у них было, что они решили, что жить не смогут в разлуке и лучше им умереть. Они поднялись на эту гору. Вот на этот самый высоченный утес и решили взяться за руки и прыгнуть вместе. Но девушка, когда подошла и увидела сверху вот этот эту пропасть перед собой. Она просто обмерла и сказала, что не может справиться, не может себя пересилить. Сказала парню, чтобы он прыгал, и она так сейчас прыгнет за ним. Сын пастуха так и поступил с с криком, что ему не страшно умирать вместе с любимой, он бросился вниз и разбился. Увидев его смерть, она отступила и развернулась, и ушла с утеса, вернулась домой. И сыграли свадьбу до да, с, с этим богатым князем она стала его женой говорят что прожила она не, не очень дол, долго не очень долго и была ее жизнь но легенда о, о ее любви и о женском коварстве осталась да. и распространилась на, на всю на всю страну, все все теперь знают об этом замке, кто-нибудь ну, что-нибудь дослышали, такая вот <къем> интересная история, да. так, ну что вообще сказать о минеральных водах в общем, Кисловодск – это вторая после Сочи здравница. Здесь уникальный климат, которого, в общем, не только в России, но и в мире очень мало таких мест. Ветры дуют так, что часть теплого воздуха, который на той стороне Кавказских гор, прогревается там где Абхазия, насыщается веществами хвойных лесов, которые там эти горах растут, и вот они проникают через ущелье на эту сторону, и вот такими Сверху теплый воздух спускается, и он еще там набирает полезных веществ. И вот попав в Кисловодскую котловину, здесь создает очень такой здоровый и в общем, полезный для многих заболеваний, лечащий, лечащий многие заболевания климата. Вот. Также уникальная архитектура, про которую я сказал. Вот еще, наверное, про филармонию я забыл. Фил... Здесь, кстати, жил и очень любил тут бывать. Он, Шаляпин, он снимал дом. Как раз улица теперь носит его имя. Есть музей Шаляпина, там, где он жил. Пел с балкона бы отдыхающие слушали его. Вот. Чехов тут, кстати, ну, очень много раз бывал, и тоже ему нравится. Хотя вот, больше знают про Ялту, а в Кисловодске был он тоже достаточно много. И писал тут свои произведения. Солженицын, так он вообще уроженец Кисловодска. В общем, много замечательных э, людей здесь бы, э, были. И, э, видно, что люди э, настолько любили свой город, что вот всячески э, что архитектор, э, я забыл э, немецкая фамилия, но сам он уроженец э, Пятигорска, и вот он делал филармонию они с учениками за полтора года сделали лепнину она совершенно уникальная и очень очень красиво смотрится барельеф и композиторов но он из своих предпочтений их лепил тоже там Огромная работа люстра, вот она сохранилась до сих пор. Люстра он сделал для этого здания. Само здание филармонии, оно очень большое и очень красивое. Вот, и мы пылю внутри, там орган стоит. В общем, хороший очень звук всем рекомендую так ну про рынок я наверное уже рассказал и вот да речка которая фоном идет в этом видео она называется речка березовка фон это вид из окна нашего как где мы жили в кисловодске я просто рад камеру поставил чтобы она засняла это вот шум таких маленьких там не водопады а пороги как бы невысокие но шумит все все время как будто дождь у нас там птички чирикают поют всего две реки течет через центр Кисловодская, вот эта Березовка и еще Ольховка, которая вот непосредственно рядом с колонадой, с Нарзаной галереей, вот, по всему этому курортному променаду идет, и где-то дальше они вливаются в реку подкормник. Это уже река покрупнее. Вот, собственно, малая часть да, того, что можно было рассказать про, про курортный парк вот, горный. Ну, не могу я просто промолчать. Там вот эти а, таринкуры, это что? Это пешеходная тропа, по которой. Ну, гуляют отдыхающие в оздоровительных целях. Только чем она отличается от наших московских парков, в которых тоже такие тропы есть, прогулочные, там должен быть перепад высот. Они все пронумерованы, на них там стоят указатели с информацией, с Указателями, куда можно продолжить движение, да, и какой подъем там будет. Высота над уровнем моря там обязательно указана. То есть, вот именно Кисловодск, а вообще, по-моему, такой единственный, самый большой парк в Европе. Вот с такими перепадами высот.